Привет, друзья! Меня зовут Шазира, я из Казахстана. Я хочу оставить видеоотзыв целителю, мастеру Мейрамбеку Шамурату. Я обратился к нему с, с проблемой с проблемой денег. То есть было именно состой денег, блок денег. Ощущала, что именно что-то не дает заработать деньги. Uh, идти что-то новое, начать меня что-то тормозит, и в душе что-то прямо держать таким uh, блоком, каким-то не пускающим, двигаться вперед. Вот такое ощущение было, и действительно в сессии uh, получилось обнаружить, в чем была причина, в чем было... Uh, все анализировать все причины в моей жизни, которые было и причины застоя денег, которые было до меня в нашем роду, да, которые именно причина, которая блокировала денежный поток в нашем роду. Получилось вот это все снять, вот это все блоки, застой денег в нашем роду и понять и отпустить все эти а, тормозящие, какие-то блокирующие денежную энергию моменты. И была проведена огромная работа. А, Мир Амбек, а, прямо специалист своего дела, он очень необычным подходом решает все эти вопросы, проблемы. И мне... Очень понравился, и хочу выразить огромные благодарности. После сессии э, я прямо ощутила вот эту свободу, э, свободу и прям поток, энергию денежную. Действительно, вот получилось открыть все мои денежные каналы, денежные энергии. Вот это высвобождается, когда вот это все видела ощутила в себе, и действительно это круто, это классно, и сейчас я действительно в конце вот увидела картину, свою цель, и сейчас я двигаюсь к своему целью, получилось именно конкретизировать мою цель и увидел всю картину, как я могу достичь и как у меня будет получаться. И только мне остается двигаться вперед, и у меня получается с каждым разом все лучше и лучше, и больше и больше зарабатывать деньги. Вот если у вас, друзья, есть денежные блоки, и если у вас есть такие трудности с деньгами – Обращайтесь к специалисту Мирамбеку, он вам поможет. Еще раз благодарю Мирамбека. Всем пока!